Здравствуйте, уважаемые слушатели Академии СПА и коллеги. Меня зовут Конькова Алла Сергеевна. Я являюсь профессором кафедры телесно практик Международной Академии Образования. И у нас сегодня с вами занятие по избавлению пациента от аллергической реакции. В данном случае наша подопечная реагирует на кошек. У нее сразу начинается насморк. Вот Она вот говорит и сейчас в нос. Скажите нам что-нибудь. Здравствуйте. Вот. Так еще у нее и, видите, у нее еще и с голосом проблемы. Поэтому мы по ее диагностической карте, по ее состоянию, ставим пиявочки по золотому треугольнику следующим образом. Сначала мы используем меридианы, в данном случае это меридианы желчного пузыря. И, ну вот, здесь по меридиану мышечно сухожильного получается точка печени, но хотя она немножко смещена. Вот, на меридиан желудка здесь вы внимания не обращаете, потому что здесь работает именно мышечно-сухожильный меридиан. Это инский Здесь, как я уже сказала, меридиан желчный. Ну и дальше у нас идет обязательно, это меридианы почек, перикарда, ну и здесь меридиан тройного обогревателя перикарда, ну и передний срединный меридиан, который нам позволяет избавить нашего пациента от этой реакции буквально за один сеанс. А дальше мы будем смотреть, какая реакция у нашего подопечного. Ну и соответственно через день, через два мы продолжим наши Сеансы И будем держать вас в курсе того, что происходит с нашей вот аллергической реакцией, как наша пациентка реагирует и на кошек, и как ее голос улучшается. И вы об этом будете знать. Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, узнавайте наши новости. Ждем вас на следующих занятиях. Всего доброго!